В третьем мегаполисе за три месяца 2023 года с участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 30 правонарушений. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос, но незначительно. Об этом сообщила руководитель управления образования города Шымкент Жанат Тажева. Управлением образования городского кимата регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В этом году такая работа ведется по семи направлениям в соответствии с комплексным планом. Также главный педагог третьего мегаполиса остановилась на вопрос о защиты прав ребенка и профилактики насилия, рассказала о принимаемых в этом направлении мерах. На данный момент в комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 56 членов. Именно они коллегиально принимают решение о лишении родительских прав. Если есть основания, то направляют детей в детский девиантный центр, отправляют на учебу в вечернюю школу. Комиссия регулярно заслушивает отчеты организации образования. В Шымкенте в организациях образования работают более 320 заместителей по воспитательной части, около 170 социальных педагогов и 270 педагогов-психологов. Во всех учреждениях сферы образования открыты кабинет медиации утверждена академия родителей. Все эти структуры направлены на воспитание школьников. При управлении создана психолого-педагогическая служба. Здесь специальные воспитательные центры. Юрнарбабиев, Асмек Сурхановости.